В августе 1917 года 6 съезд партии большевиков принял резолюцию, в которой отмечал, что Россия падает в бездну окончательного экономического распада и гибели. Этот кризис сознательно усугублялся буржуазией, которая разваливала промышленность, стремясь любой ценой схватить революцию за горло и удушить ее. Десятки тысяч рабочих были выброшены на улицу. Разгул спекуляции охватил всю страну. Безудержно росли цены. Начинался голод. Полной мерой процесс разложения коснулся армии, полиции, министерств и ведомств. В прежнем своем качестве они оказались неспособными обеспечить функцию управления и защиты государства. Фактически прекратил свою деятельность и отдельный корпус пограничной стражи. Границы России в большинстве своем оказались открытыми. В этих условиях партия считала единственным выходом. Незамедлительный переход власти в руки рабочих и крестьян. 24 октября глава Временного правительства Керенский потребовал от верных ему войск огнем и железом расправиться с восставшим народом. Поздно вечером 24 октября Владимир Ильич Ленин записал... Положение да нельзя критическое. Надо во что бы то ни стало сегодня ночью арестовать правительство. Нельзя ждать. Можно потерять все. Ваш это воск, воскобойников беспокоит. Немедленно пожалуйте в штаб. Владимир Что Алексей. случилось? Ты откуда телефонируешь? Плохо тебя слышу. Ало. Вася Всукобронь! Я с ночи здесь. Приказ на всех офицеров штаба. Не заметьте оповестить. Радость у нас лопнуть можно. Говори толком, что случилось, наконец. Москобойников. Революция! Какие наши? Ты что, раскопойненько, почумел? Алло! Черти что! Наши, ваши, ихняя бедная Россия. Володя, ты позавтракаешь. Каталина, поставь чай. Вадим Алексеевич уходит. Не до чая, мамы. Я в корпус. Не волнуйся за меня. Буду тебе телефонировать. Угу, mm ладно. -hmm. Well, Революция, господин капитан! Вот так-то! Революция уже была. И она была дважды. Я не понимаю, кому понадобилось устраивать еще одну. Мальчишество какое! -то. Масс. Вчера вы заснули при смердящем капитализме, а проснулись! В республике Советов! Временное правительство не сложено! Все министры, кровопийцы, все до одного! Сидят в казематах Петропавловки! Ура, граждане! Ура, товарищи! Ура, Куда? Пропустите, унтер офицер. Я тороплюсь на службу. Я так понимаю, что служба твоя, ваш брать, отныне нам кровь пускать. Или как? Братва! Братва, давай сюда контур у нас щупал! Золотопогонник, братва! Ну что, в крепость тебя отправить? К своим? Кокнуть его и вся недолга! Правильно я говорю? Вот что вопрос. Давай отвечай по совести. За царя. Царь в Тобольске, он отрекся. Ну да! <смех> <смех> Я ведь чего имел в виду? Ты за министров, капиталистов? Отвечай на мое уточнение. Вот что, господа матросы. Я капитан отдельного корпуса пограничной стражи. Если вы еще не разучились понимать погоны, петлицах и выпушках. А это значит, что я служу не временно и невременному правительству. Тем более, раз его уже больше нет. А кому же? России. И буду служить ей до тех пор, пока ей нужна моя служба. Я тороплюсь, господа, мне выходить. Так беспокоюсь за папу. Звонил в штаб, телефон и молчат. Вот я и прибежал сюда. А у нас еще трамваи не ходят. А у тебя? Ваше благородие! Ты пойди на дворцовую сходить. Там несколько таких в золотых поголок вверху пузом лежат. Может, своих найдешь? Парижня, давай с нами! Барышня, отречемся от старого мира! На дворцовой площади баррикада. У Александровской колонны убитый лежит. Господи, Володя, как это страшно. Русские стреляют в русских. Один убитый. Что? А, да. Почему ты это спросил? Судя по тому, как они на нас смотрят, убитых должно быть гораздо больше. С ума не сошла от страха. Я тебе звонила всю ночь и не могла дозвониться. Что случилось? Большевики отключили все телефоны. Я сидел, стоял, смотрел в окно. Александр Николаевич, не телефонировал воскобойников, я ничего не понимаю. Вчера вечером пришел товарищ. И сообщил, что телефоны отключены, так как в наших услугах новое правительство более не нуждается. Что, не нуждается в охране границ? Он так сказал, он сказал, в ваших услугах. Значит, в наших с вами услугах более не нуждается. Интересно. Писари чиновников они отпустили, а офицерам приказали убираться. Черт мать. А ты? Я тоже хотел уйти, но этот товарищ сказал, что мне лучше переждать до утра. Опасно на стало ходить генералам по улице столицы. Вот так-то вот, господа. Как прав был Пушкин трижды, четырежды, семижды. Не дай бог перенести бунт вообще, а уж русский. В особенности, они стреляли по дворцу. Два попадания я заметил вполне определенно. Я воображаю, что там делается в залах Эрмитажа сейчас. Что будем делать, Володя? Что делать? А ничего. Александр Николаевич, я и Нина любим друг друга. Что ты говоришь? Я и Нина любим друг друга. Генерал Хлебнев. Вы. Да, я. Бывший генерал Хлебнев. Еще вчера наш представитель объяснил вам, что Республика Советов провозгласила всеобщий мир, равенства и братство. А посему Республика не нуждается в специальном полицейском аппарате охраны границ. Отныне границы упраздняются. И мы подадим в этом величественный пример остальному миру. Со вчерашнего дня все люди братья. И границы больше... Не нужны очистите помещение да но без всяких но по плану здесь будет музей раскрепощенного быта простите какого быта раскрепощенного александр николаевич нас перебили. Я прошу руки вашей дочери. В такое время? Ты хорошо подумал, Володь? Ваше превосходительство, даже второе пришествие Господа нашего Иисуса Христа не сможет остановить любовь, ненависть, смерть, рождение. Тем более этого не сможет сделать революция. Какая она у нас по счету? Третья. Но если наступит четвертая, пятая, шестая, всех не переждешь. Поэтому, я думаю, жить надо, наверное, и трудиться. Правда, теперь уже не знаю, как. А отсиживаться по щелям это удел тараканов. Благословите, Александр Николаевич. Я знаю, что мать Нины желала этого брака. Я знаю, что кто-то из нас сегодня может не вернуться домой. Пути Господни неисповедимы. Поэтому за себя и за жену мою я говорю вам. Дети мои, Будьте счастливы. Ты боишься, Бог наш, Бог ежемилого и спасатель, и тебе славу воссылаем с обезначальным Твоим Отцем, и всесвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Господу помолимся. Аминь. О свышнем мире ее спасении душ наших. Господу помолимся. Возступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже. Твоею благодатью Пресвятую причитую ты благослови... Ваше Превесходительство. У собора толпа товарищей. Нам лучше разойтись от греха. Будь что будет, голубчик. Ну теперь? Кто настоятель храма? Протоиерей Соболев Иоанн Антонович. Он сейчас болен. Чем могу служить? Нам сообщили, что в храме заседают заговорщики. Здесь совершается таинство бракосочетания. Вас вели в заблуждение. Вы? Вы позволите нам закончить? Ну что ж, от имени революционной советской власти поздравляю вас с законным вступлением в брак. Желаю счастья. Поздравляю. Ты знаешь, это было даже пикантно. Володь, счастлив, в Париже в восемьдесят м Санкиллоте превратили бы нас... в Пиф Строганов. Стас. Строганов изобрел свой Б значительно проще. Они бы превратили нас в Африкасия. Ты получил Подожди. благословение советской власти. В случае чего, не откажи в протекции. Я постараюсь otra vez. 25 октября я понял нечто очень важное. Я услышал мелодию, господа. Что-что? Да, услышал. И слова. Вот они, господа. перестаньте валять дурака. Нет, нет. Нет. Я хочу попросить вас. Скорее преклоните коллеги. Кити лампаду или белую божью свечу. Государь император сегодня по утру расстрелян. Наследник престола российского Одо по власть полочь. Господа, он сошел с ума? В самом деле, мой милый, что за неуместные фантазии? Слава Богу, государь жив. Я хочу вам сказать, изменили мы долгу и вере, но страху и подлости нет, изменить не смогли. И я знаю, судьба нам же веревки и подваши на земли. Я хочу вас уверить, не стоит о прошлом терзаться, Наше прошлое дым, наша жизнь сон стали наши часы. 25 октября, это не просто смена власти. Это катастрофа страшная. Мистическая, селянская, если угодно. Да будет вам. Романы вы убивали 300 лет. Ну и что это за трагедия, если теперь убьют их? Революция должна быть безжалостна к низвергнутым тиранам. Звольте взять свои слова обратно. Да бросьте вы. Я ведь фронтовой офицер, окопник. Таких, как вы, я всегда по морде бил. Не здесь, господа. и не теперь, мой мальчик. Успокойтесь. Ах, Коля, вы просто душка. Вот, господа, единственная русская среди всех нас. Спасибо тебе. Нет, господа, вешать на трамвайных опорах, на фонарях, не резать, вешать. Полковник, как старший в чине прошу вас остаться. Наступает грозное время, господа. Будем благоразумны? Нет, ваше преусоледство. Нет. Сестра, она замужем за советником магистрата. Кажется, его фамилия Шванка. На первое время у нас будет хлеб, кровь. Потом я найду работу. Володя, ты действительно хочешь, чтобы мы уехали? А ты чего хочешь? Я? Я как ты подумаю? Господа, Бардон, mm. господа! Серж спрыгнул с ума. Это же надо такое придумать. Тадвань! Палач! черт знает что! Нет, он накличет беду. Накличит беду! Вам жалко царя? При чем тут жалко? Государь жив! Я не понимаю вашей иронии. Вы знаете, мне наплевать на царя, на его наследников, на их судьбу и вообще. Ах, я думал, вы патриот, монархист! Кто с вами? Объясню. Вы все сейчас будете очень долго говорить, говорить, да. говорить, не спорьте. Чем еще? С Рождества Христова занималась русская интеллигенция, образованная дворянство в лихое время разговорами. Нет, извините, меня увольте. Косноязычен, не умею. Владимир Алексеевич! Нина, займи, пожалуйста, нашего дорогого Артура Николаевича. Ваше превосходительство, я вас очень прошу, пойдите со мной гостем. Да. Пойдем. У меня созрел план неспровержения Большаков. Надо ударить и немедленно. Конечно. Я у меня Конечно. смысл, мой план состоит в том, что. Володя? Да. Что ты решил? Я разговаривал с мамой. Мы едем в Дрезден. Так. Большевики начинают переговоры с немцами о мире. Сейчас очень благоприятный момент. Через двое суток мы будем Двинский Финита Комедия. Устал. Надоело. К черту. Так. Ты все хорошо обдумал, не так ли? Володя, не перебивай, пожалуйста. Ты русский человек, русский офицер. Едешь к исконным, вечным врагам России. Извини за пафос. Нина моя единственная дочь. После смерти Евгения Петровны, вот что, развиты крыса Володя. Извините, Александр Николаевич, но по мнению большевиков, российский корабль начинает набирать скорость. Так что, увы, ваш упрек не по адресу. Ну, то, что утверждают большевики, это еще не реальность. Среди них есть демагоги, созданы только для того, чтобы драть луженые глотки на митингах. А среди них достаточно образованных, трезвых политиков, которые хорошо понимают, что своими силами мужик и рабочий Христово царство не построят. И кто же, по мнению этих трезвых, должен помочь рабочим и крестьянинам? Мы с тобой. Да, да, да. И поверь мне, наша святая обязана сделать это. Вспомни родищего, Декабристов, наконец, их Хульянов тоже не от Сахи. У нас у всех есть перед народом долг. Большевики в конец разложили армию. Втягивают Россию в позорный мир, натравливают сына на отца, брата на брата. Их вожди верой и правдой служат немцам. Вы же упрекаете меня в том, что я еду к этим самым немцам. Большевики же, по вашему мнению, правы. Правы, не знаю. Я пытался встать на их точку зрения. И знаешь, я с ужасом подумал, что направление моих мыслей сразу же сделалось невероятно радикально. Но дело не в этом. Смута пройдет, Россия останется. А она татары-монголов пережила, которые жгли и насиловали ее. А ты подумал, Володя, что нас, дворян и прочих закрепетников, едва ли полпроцента в России. Дармоедов и кровопиц. с этим не поспоришь. Да я не спорю. В конце концов, я же не навсегда уезжаю. Через полгода все в России будет по-прежнему. Я уверен, все вернется на круги своя. Езжай, раз решил. Что касается меня, то я остаюсь, и будь что будет. У меня он на Смоленском кладбище. Жена и прапрадеда лежат. Грех мне их оставлять. Забудьте здесь. Я выясню, где можно купить билеты. Не задерживайся, на топка. Хорошо. Да, Володя, пожалуйста. Здесь так страшно. Все какие-то озлобленные. Ты посмотри на их лица. Ты неправильно понимаешь. Они не злые, они радуются. Просто сейчас все наоборот. Не нравится мне его настроение. Мама, он не хочет уезжать вот и все. Ты его не понимаешь, немножко. Что значит не хочет? Расставаться с Россией не хочет, что же еще Бог ты мой, да почему же расставаться? Поводим ли за полгода, ну максимум год. Все уладится. Вернемся назад. И ты мир увидишь. Европу, Германия. Ты была в Дрезевской галерее? Нет. Вот видишь? За один только взгляд на Сикстинскую Мадонну можно отдать позже. Мама, вы думаете, все будет по-прежнему? Уверена. Я даже Каталину не рассчитала. Из этих мужиков один Ломоносов был учен, а из Заводских. Право не знаю кто. Как может быть иначе? Все они пьют горькую, играют на гармош. Как они смогут управлять государством? Так к кому же мне теперь обращаться? Не знаю, я билетами не торгую. А кто ими торгует? Не знаю, обратитесь в кассу. На кассе две доски, крест-накрест, вот так тогда ждите. Чего, простите? Поезд, который вам нужен, гражданин. Поезд подойдет, вы сядете в вагон и поедете. Без билета. Послушайте, а уж это как будет вам угодно. Покиньте помещение. У нас много дела, вы мешаете. Вы? Да, я. Выезжайте. Пытаюсь. Барышня! Барышня! Помогите с билетом по старой дружбе. Куда вы уезжаете? А как же служба В России? Она нужна ей, моя служба. России то Вы же границы открыли! Деньги, билеты упразднили. Все люди для вас теперь братья, а немцы лучшие друзья. Ну Мы... Будь здоров. Будьте здоровы. Проживем как-нибудь без вас. Ползи. Да я на брюхе отсюда поползу. Тысячи верст проползу. Только чтобы ваших похабных физиономий больше никогда не видеть. происходит гражданин я тебе не гражданин а ваше высокоблагородие ты понял полпан арестовать обоих ладно морячок я погорячился приношу извинения за что билет этого Делом его. Что там? Там? Белье. Открыть. Не дам. Открыть. Не дам. Не дам. Помогите! Не дам. Ждык. А вы, оказывается, кориоз. Ладно. Откуда у тебя тетка? жизнь копила. Всю жизнь. Хватит. Собирай свое буржуйское барахло и проваливайся. Давай. Пропустите. Все равно деньги не сегодня, а завтра мы отменим. Так что можешь ими свой галью наклеить. Ну, а вы дайте советской власти честное слово. Вот ты. И воровать у трудового народа. Но вы не драться. А у буржуев можно? Поговори мне. Не буду. Слово офицера. Серж! Серж! Вы какими судьбами здесь? Нина Александр. Какой сюрприз, мадам. Мое почтение. Да вот, уезжай. Мы тоже. Володя пошел с билетами. Напрасно. Отменены? Так. Теперь у нас все общее, в том числе и поезда. О. А вы, я вижу, в деревне. Дрэжден, а вы? Завидую. Завидую, ибо я уезжаю в неизвестность. Честь имею. Я вспомнила, Володя, за два месяца до твоего рождения твой покойный отец отвез меня в Белую Русь. Быхов, помнишь Быхов? Нет, мама. О, Быхов, Быхов. Наш дом был одноэтажный, в стиле ампир, на самом берегу Днепра. Ты любишь купаться? Да, мы снимали дачу в Сестрорицке, в Золиве. Эх, сударыня, стоит ли вспоминать облом? чего ж, батюшка? Сердце разрывается. Володя, смотри твой злой гений. Я выйду покурю. Не опоздаю. Не беспокойся. Ваш благородие. Будьте добры. Это тот самый капитан. Я гляжу. Мы с вами просто одной ниточкой связаны. Куда я туда и вы? Ниточка штука не прочная. А вам, судя по всему, цепи надобны. Вы офицер пограничной стражи. Бывший. В Двинске сейчас идет подготовка к мирным переговорам с немцами. Там скопилось в ожидании перехода демаркационной линии более 50 тысяч беженцев. Вот мы направляем туда товарища Гамуина. Проверить обстановку, принять меры. Вы бы не согласились ему помочь. За что же такое доверие? Ты, ваш брось, мужик крепкий. Это я еще тогда в трамвае понял. Могу я задать вопрос? Пожалуйста. По договору с союзниками Россия должна бить немцев. Вы же собираетесь вести с ними переговоры. Извините, я не изменник. Это первое. И второе. 50 тысяч русских людей, скопившихся в Двинске, бегут из большевистского рая. То есть от вас. Я тоже бегу. Почему же я должен менять свое решение и помогать вам? Так, еще есть вопрос. Достаточно. Ответа у вас все равно нет. Ответы есть. Воспримите вы его или нет, это ваше дело. Я вам вот что скажу. Обязательство перед союзниками имела императорская Россия. Мы Россия советская, ответственности за царское правительство не несем. И второе. Из России бегут либо ее враги, либо одурманенные растерявшиеся люди. То есть я. То есть вы. Иначе я бы не стал тратить время на этот изговор. Ну так что вы решили? А жаль. Ну, до встречи, гаммайор. В Двинске стоят разные воинские части, но действует революционный комитет. Вы установите с ними контакт, ну и подумайте, что можно сделать. Хранится непроходной бор. И помните, ваш доклад и советское правительство. Конечно, со специалистом тебе было бы легче. Ну, да где наш брат, революционер, назвавшись Груздином, кузов Нелевский? Всего доброго. Счастливо. Во втором вагоне, ближе к хвосту, справа. Этих не нашел. Все остальные на месте. Все до Двинска и дальше. Болечки грудям прижимают, а один всю свою бабу по ноге гладит. И дать него камушки темной штанишки. Ладно. А все В соседнем вагоне. Оба смотри. Если еще раз позволишь себе такое, как на вокзале, пойдешь в расход. А, -а, -а Володя! Честь Нина, Александровна. Нина Александровна, с тех пор, как мы с вами виделись в последний раз, мы расцвели прелестно, неподражаемо, и это вам известно. Я думаю, какая несправедливость. Мы, хозяева России, бежим, а наши слуги лежат в наших кроватях и жрут цыплят. Юго! 93-й год. У тебя какие планы, Володя? Послушай, Серж, я уже 77 раз излагал мои планы. Мой главный план не иметь никаких планов. Ты меня понял? Сколько у тебя денег? Денег? Тысячи, полторы, наверное. Ну, не трудись считать. Царские. Других пока нет. Ну, вот именно. Пока. Ну, а золото у тебя имеется? Серж прав. Советы в любую минуту могут вести свои религиозные деньги. Ты на нашим бумажкам тьфу Мама, что ты говоришь? Конечно, моя сестра и ее муж люди благородные. Но в Германии не принято содержать родственников бесплатно. Они очень расчетливы и бережливы. Мы должны думать, на что будем жить. Мам, я пойду работать. И вообще не надо трагедизировать обстоятельства. Пойдем работать. Пойдем работать. Ну, я хоть... Музицирую. А ты что умеешь делать? Пилить дрова. Пойду, похоже. дай душу. У меня на первый случай, и хотя бы это. Ты же, Владимир, станешь нищим, сдохнешь с голода. Твоя мать права. Этот фриц из Дрездена в лучшем случае похоронит тебя за свой счет. Не то сомневаюсь. Ты о женщинах подумал? Через полгода, год, все это кончится. И мы вернемся. М -м -м. Боже мой. Дурачок-то наивный. Ой, слеклопоухий. Да ты что же ничегошеньки не понял? Да ведь они пришли навсегда! Навсегда! Тише. Вина да мы с мастурбатором и, и знать тысячелетнего зверевшего хама? Так здесь, Владимир. Наша карта бита. Стали наши часы. Что а ты себя? предлагаешь? Вот что. Знаешь, Пир? имея чести. Я сейчас объясню. Это Ян Райман. Это Эрик Бурхард. Это Николай Линден. Золото, серебро, драгоценные камни. Это то же самое. И так далее. Три немца-двоинородца, что значительно облегчает мои душевное состояние. Ненавижу ни тех, ни других. Все понял? Нет. Это ювелиры-торговцы. Они едут все в этом поезде. Я уверен, что все барахло они везут с собой. И ты мне предлагаешь... Да. Оружие у тебя имеется? Подлец. Я не бью тебя по лицу, только потому, что ты не сможешь прислать мне своих секундантов. Убирайся. Если ты попытаешься меня выдать. Я тебя не боюсь. Ты не понял. Ты не понял. В поезде мои люди, они предупреждены. Если ты попытаешься меня выдать, мою жену и мать убьет. Дороги наш очаровательный Серж, прекрасный молодой человек, он тоже едет в Германии? Не знаю. Вот что. Мне надо отлучиться, возможно я задержусь. Что? Володя, что случилось? Ровным счетом ничего. Ты помнишь того унтер-офицера, с которым я разговаривал на перроне перед отходом поезда? Боже. Да? Это тот самый, что приходил к нам на венчание в собор? Да. Мне необходимо его разыскать. Только не зови его сюда. Здесь и так душно. Володя, можно я пойду с тобой, а? Нет, не надо. Не волнуйтесь. Я скоро вернусь. Куда направился? Я ведь тебя предупреждал. Видимо, я слишком понадеялся на слова. Ну что ж, я дам тебе еще один шанс. Видимо, русскому человеку все нужно потрогать своими руками. Пойдем. Что вы все? Мадам. Заходи, Володя. Садись. Ваш фамилия Линден. Зовут вас Николай. Да. Чем могу служить? Мне кажется, ваш мальчик. Неудобно сидит. Ему мешается квояж. Дайте-ка мне его сюда. Поторопитесь. У нас мало времени. Мы все рискуем. Ай, Ну, my... I... no, быстро. Ты видел? Ты понял, что я предлагаю тебе настоящее тело? Очень глупо. Всем хватило бы на всю жизнь. Еще лет 50 могли бы в шампанском купаться. Барин сапожнику сапоги заказал. Приходит вечером, а сапожник ему белые тапочки подает. Барин стал ругаться, а сапожник улыбается. А поутру барин помер. Не понял. Почитай графа Льва Толстого, поймешь. И переми мой совет, тебе лучше на ближайшей станции сойти. И еще. Убери отсюда своих скотов. Не пожалеешь? Не мое терпение. Молодя. Иди. Молодой человек! Вы спасли нас! Храни вас Господь! Сколько я вам должен? Папа! Лисин. Молодой человек совершил определенную работу и заслужил вознаграждение. Вот я и спрашиваю. Сколько? Где бандиты? Они, конечно, свиньи, но я им не пастух. Эх, ваш брат, ваш брат. Дворянская солидарность шаг вступить не дает, так что ли? Вот что, он офицер. В этом поезде едут по меньшей мере пять крупных петроградских ювелиров с миллионными состояниями. К утру эти миллионы окажутся у немцев. Ну и что? Твоя советская власть очень богата. Она ведь желает 100-миллионной Россией управлять. На какие шиши, извините? Да не можем мы незаконно реквизировать. Господи. Да не были на каждом перекрестке кричите, что тысячелетиями эксплуататоры, кровопийцы, обирали простой народ? Я что тебе предполагаю? Это золото в собственный карман, что ли, положить? Не знаю. Да не было мне таких указаний. С товарищами надо посоветоваться. Советуйся. Черт с тобой. Ты в Двинск. Зачем едешь? Насчет границы. И вообще? Вообще. Между прочим, границы существуют и для того, чтобы не давать преступникам увозить ценности. Что с тобой говорить? Сами все поймете. Ишь ты. Дай бог, не поздно бы. Ишь ты, ваш брось. Агитируешь за народ. Сам ты что делаешь? Держишь? Большой и цыганский табор. Я надеюсь, Вова, что в этом городе есть хоть одна приличная гостиница. Звучит извините а почему здесь такая большая толпа вы чего ждете большевики ведут переговоры с дифтонами о принципе перехода границы ну пока не пущают офицер в петрограде уже не носит погоны. Пункт! Пункт! А почему он привел? Вы это знаете, потому что вы здесь! Вы! Цвет надежда, Гордость России! А почему? Я вас спрашиваю, почему? Потому что нам ненавистна грязная лапа взбесившегося Хама. Совершенно верно Господа! господа, я хочу спросить вас, что вы, что все мы ждем милости колбасников с той стороны и соизволения наших вчерашних холопов. Нет. нет, я тысячу раз говорю, нет, и тем, и этим. Нет, я столбовой дворянин Макроусов. Я могу пойти куда хочу, куда мне надо. Потому что я свободный человек. Господа, я, я прошу вас, давайте, давайте все вместе, ну. Боже. Слово. У вас сколько солдат? А вам зачем? Вот что. Либо надо срочно наладить фильтровку и пропуск людей, либо поставьте вот здесь и здесь два пулемета Максим и надежную роту солдат. Вы поняли? Ну, немцы еще сами пока никого не пропускают, да. а эти? Ну, с ними. Кто их тут держит? Дерьмонь дорезанный. Ты уж извини, ваш бродь. Ты ведь тоже из них. Из них? Только я не везу с собой золото и драгоценные камни. Вот. Против. Второй раз ведем с вами эту беседу и второй раз вижу перед собой дурака. Извините. Да уж, ладно, ты слышишь, не кучеряшься. Верно. Второй раз с тобой байки разводим. И второй раз понять не могу. Счет про их золото печешься. Да без советских обойдемся! Тоже. Хвост нашел. Тебя же самого надо встряхнуть, что ты есть, нудряк! Не Бога, что толпа успокоилась! Посмотрим, надолго ли! Умник!